Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. У меня для вас сегодня достаточно короткое, но весьма информативное видео. Вот это водородный электролизный газогенератор S900. Этот газогенератор предназначен для пайки, плавки, сварки или высокотемпературного обжига или нагрева различных металлов, пластмассы, дерева. Для термообработки стекла и кварца. То, о чем я буду говорить в этом ролике, знают многие и, я бы даже сказал, большинство. Но все же ролик для тех, кто не знает, по какому принципу и каким образом работает электролизный водородный газогенератор и откуда же берутся горючие газы. Не вдаваясь в достаточно глубокие технические подробности работы электролизного газогенератора, можно сказать... Самое главное, что практически все водородные электролизные газогенераторы работают с использованием дистиллированной воды. Как наверняка все знают, вода состоит из двух основных компонентов. Это водород и кислород. И вот эта машина, вот этот водородный газогенератор расщепляет воду на составляющие, то есть на водород и кислород. Внутри газогенератора происходит процесс электролиза. Это процесс, в ходе которого электрический ток воздействует на воду, тем самым расщепляет воду на составляющие. Таким образом, газогенератор дает возможность получения топлива, чем является водород, и окислителя, чем является кислород. Мы получаем смесь водорода с кислородом, так называемый гремучий газ. Теперь коротко о том, для чего же практически во всех электролизных газогенераторах используется система Обогащение гремучего газа парами жидких углеводородов. К примеру, в этом газогенераторе я использую вот такой химикат. Это бензин-галоша, или как правильно он называется, это растворитель марки br 1 либо еще можно использовать растворитель марки БР-2. Некоторые же ювелиры используют различные спирты в смеси с тетраборатом натрия. Первое и самое главное – все водородные электролизные газогенераторы, как я уже сказал ранее, производят гремучий газ, то есть смесь водорода с кислородом. В пропорциях 2 к 1. Одна часть кислорода и две части водорода. В такой пропорции водород не горит. В такой пропорции водород практически взрывается. Скорость распространения пламени горящего гремучего газа может достигать скорости 40 метров в секунду. Но как только к основной газовой смеси на основе водорода и кислорода мы начнем добавлять углеродную составляющую, к примеру, пары жидких углеводородов, мы получим абсолютно стабильно горящее пламя, напоминающее горение классических видов газов, таких как метан или пропан. А все взрывные свойства гремучего газа попросту исчезнут. Существует еще одна очень важная причина, по которой просто необходимо при работе с водородным электролизным газогенератором добавление паров жидких углеводородов. Как мы уже с вами знаем, данный газогенератор позволяет нам получать смесь водорода с кислородом из обыкновенной воды. Но теперь внимание, при сжигании водорода и кислорода мы получаем побочный продукт, это оксид водорода, а попросту говоря это обыкновенная вода. И именно по этой причине провести качественно пайку или сварку металлов чистым гремучим газом практически невозможно. Образующаяся вода будет попадать в сварной шов или вместо пайки металлов, что абсолютно недопустимо. Но если к основной газовой смеси начать добавлять углеродную составляющую в виде паров бензина, мы увидим следующую картину. Кислород, присутствующий в гремучем газе, более охотно и в первую очередь начнет окислять углерод. И только потом остатками кислорода окисляется водород. При горении такой смеси на основе водорода, кислорода и углерода генерируется намного меньше влаги, чем от обычного чистого гремучего газа. Именно поэтому сварку или пайку металлов необходимо осуществлять только с добавлением углерода. И сейчас на примере вот этого газогенератора я покажу вам, как же это происходит. Итак, для получения воды из огня зажжем пламя чистого гремучего газа. Так горит чистый гремучий газ. И возьмем вот такой алюминиевый радиатор. Для получения воды нам достаточно всего лишь навести пламя на радиатор. И мы получаем продукт горения водорода, оксид водорода, обыкновенную воду. Ну а теперь коротко о том, как понять, что сейчас пламя горит с добавлением углеродной составляющей. На этом факеле можно отчетливо увидеть ярко выраженное голубое основание у сопла горелки вот это голубое основание и есть свидетельство того что в пламени присутствует углерод при горении чистого гремучего газа пламя становится менее заметно без ярко выраженных фронтов горящего пламени сейчас я изменю состав газовой смеси, уберу углерод и вы можете увидеть, как горит чистый гремучий газ. Основания у этого газа практически нет. Теперь добавляю углерод и вот у нас снова появляется ярко выраженная углеродная корона. Итак, друзья, надеюсь, вам понравилось то, о чем я рассказал и что показал. Если вас интересует возможность приобретения водородной электролизной техники, вы можете обратиться к нам. Ссылку на наш сайт я оставлю в описании под этим видео. А на этом буду завершать. Благодарю вас за просмотр. Всем пока!